Приветствую друзья, меня зовут Николай Котин и в этот четверг 22 ноября в 19.00 по Москве я со своим партнером Еленой Тумановой проведем встречу, на которой расскажем вам новости от команды Smart Money. Как с помощью нашего обучения сотни людей начали зарабатывать, как настроить воронки продаж и без уговоров получать выплаты регулярно какие нововведения были проведены и планы на обучение Smart Money. А также каждый сможет принять участие в розыгрыше и получить приз ценностью 25 тысяч рублей. Занимайте места заранее, с нас хорошее настроение, а с вас присутствие. Увидимся 22 ноября в 19.00. Пока!